но я для себя поняла, что жалость — это плохо. Жалость — это неверие в человека, неверие в то, что человек достаточно сильный для того, чтобы выбраться из этой ситуации самостоятельно. Вот это поддержка. Да? Посидеть, помолчать, э -э -э -э -там, я не знаю, покивать, обнять, но не провалиться в эти эмоции настолько, чтобы не обвинять жизнь за то, что она плохая там, и так далее, да? а сказать, что жизнь всегда дает те уроки, с которыми ты справишься. Обязательно. Да? 네?